область. от вопросов. Надо заполнить анкету. Там такое, где брал, у кого брал, какая доза была, какая максимальная была доза, средняя, минимальная, по какой цене брал, в каком районе, ну и так далее. Наркотик с которого начинал. Из 100 человек героиновых наркоманов 100 начинали с марихуаны. Причем все одинаково, не считали за наркотик. Из 100 героиновых наркоманов 100% начинали с марихуаны. Типичный ложный вывод, притянутый за уши. Точно с такой же уверенностью я могу заявить, что эти 100 героиновых наркоманов наверняка в 100% случаев начинали с пива и водки, и наверняка они курили сигареты, а еще они жрали огурцы и пирожки с повидлом. Но если у Евгения Ройзмана своя кривая логика, то разумные люди наверняка понимают, что не все в жизни так просто работает. Здесь скорее напрашивается совершенно другой вывод. Скорее всего, люди, которые в конце концов доходят до употребления героина, изначально предрасположены пробовать и вкалывать себя все подряд, что попадает им под руки. Ну вот такая у них натура. И такое у них окружение. Я сам не так давно был э, не то чтобы противником легализации марихуаны, сколько мне вообще было на это наплевать. Но вот я работал одной израильской врачихе, и она мне рассказывала, что выступала с лекциями о вреде употребления каннабиса. За что ее не залюбили местные любители покурить траву. Немного ее послушав, я решил, что надо сделать ролик о вреде травы и попросил ее показать мне ссылки на исследования, доказывающие этот самый вред. До того, как я ее попросил показать мне эти исследования, она уверенно заявляла, что там все убедительно доказано. А после того, как я попросил показать, она долго копалась в компьютере и с большим трудом нашла что-то на английском. И я удивился, насколько этих исследований мало и насколько они шиты белыми нитками, то какая-то мизерная выборка буквально из двухсот человек, среди которых на 13% больше больных с шизофренией среди тех, кто употребляет траву, то вот э, такие же выводы в стиле Евгения Ройзмана, что из 100 человек, ставших тяжелыми наркоманами, 100% курили траву. И так как та израильская врачиха мне никакой внятной информации не показала, я уже потом дома сам поискал на русском языке. И тоже ничего конкретного не нашел. И это про вещество, которое употребляется многими народами сотни лет, в том числе и в медицинской практике. Возможно, я плохо искал, но исследование такое должно соответствовать всем базовым принципам объективности и не должно проводиться какой-нибудь заинтересованной политической организации. Ну а так как я особо большого доказанного вреда травы не нашел, то самым естественным образом перешел на сторону сторонников легализации. В Израиле об этом уже достаточно давно говорят, законопроекты уже готовы, и я уверен, рано или поздно их примут. Но пока еще этого не произошло, и марихуану выписывают только по рецептам. Хотя и там тоже есть непростые ограничения. Возникает естественный вопрос. А зачем вообще легализовать траву? Ну пусть она не такая вредная, но вред безусловно какой-то есть. Так зачем к алкоголю, сигаретам и углеводам добавлять еще один разрешенный наркотик? Пусть и не самый опасный. Ну, во-первых, чтобы просто меньше людей сажали в тюрьму. Уже это одна причина, перекрывая все возможные негативные последствия. Например, в России около 30% наркотических уголовных дел связаны с употреблением марихуаны. То есть прямо завтра 40 тысяч их можно освободить от уголовной ответственности. И еще 1030 не привлекут в этом году. Во-вторых, Давайте обратим внимание на вторую часть высказывания Евгения Ройзмана. Из ста человек героиновых наркоманов, сто начинали с марихуана. Причем все одинаково э, не считали за наркотик. То есть, по словам Ройзмана, люди курят траву, потому что не считали ее за наркотик. Я бы сказал точнее, они не считали ее за опасный наркотик. И в общем были в этом достаточно правы. Но выводы я снова сделаю совершенно противоположные, чем Евгений Ройзман. Когда государство объявляет какое-то вещество вне закона, на основании того, что оно очень вредное, а люди из собственной практики понимают, что это совсем не так, то они как бы по умолчанию становятся в оппозицию государству и к его законам. И они привыкают их постоянно нарушать. И кроме того, таким образом стирается психологическая грань между легкими и действительно тяжелыми опасными наркотиками. Дальше. Распространение марихуаны нарушает закон. Они создают свою преступную сеть распространения, а когда преступная сеть создана и работает, то дальше ей уже становится без разницы, чем торговать. Хочешь траву – нати траву, хочешь таблетки – будьте таблетки. Хочешь героин – никаких проблем, только плати. То есть и распространители, и покупатели уже привыкают к тому, что они нарушают закон. И в таком случае действительно одна и та же сеть будет заинтересована посаживать людей на все более тяжелую зависимость. А если марихуану перевести в разряд разрешенных наркотиков, где-то там рядом с табаком и алкоголем, то это отсоединит ее распространение от преступных сетей. А значит, переход с действительно легких на действительно тяжелые наркотики, психологически, да и практически, будет намного более затруднен. Я также замечал, что многие комментаторы, курителей травы называют наркоманами. И желают их всех пересажать на 10 лет. Хочется их спросить, а почему тогда не называют наркоманами курителей сигарет или любителей пива? Почему бы не пересажать всех любителей пирогов? Возможно, в тюрьмах они сядут на здоровую диету и быстро сбросят лишь и килограммы. Здоровее же будут. Вот это популярное в народе развешивание ярлыков последствия все той же проблемы. Если законодательство считает вещество незаконным, то и люди начинают так считать. И они стоят на один уровень травокуров и тех, кто колет героин. Хотя разница между этими двумя видами зависимости огромная, а от травы на самом деле намного меньше вреда, чем от алкоголя. Но люди так устроены, что особо не задумываясь, идут на поводу у государства. И если это так работает в голове у законопослушных граждан, то точно так же это работает и у преступников. Поэтому именно государство должно разделять такие вещи. И именно государство должно ставить четкие барьеры, что можно, а что нельзя. И желательно, чтобы эти барьеры все-таки были логически обоснованными. Просто когда правила и законы максимально приближены к здравому смыслу, то гражданам страны их намного легче соблюдать и намного сложнее нарушать. А когда границы в законодательстве проложены как попало, это только создает больше проблем и не приносит никакой пользы. Отдельная тема – это употребление травы во время вождения. На сегодняшний день в Израиле, если человек совершает серьезную аварию, то у него могут взять кровь на анализ. Если там обнаружатся следы марихуаны, то это приравнивается к вождению в состоянии алкогольного опьянения. Проблема, что, в отличие от алкоголя, марихуана в крови определяется через две недели. Поэтому, кстати, те, кто имеет соответствующие медицинские показания и получает траву по рецепту, Таким людям нельзя в Израиле водить автомобили. Но возникает вопрос, а кто-то измерял, насколько трава реально отрицательно влияет на вождение? Я подозреваю, что с алкоголем это не идет ни в какое сравнение, потому что трава не вызывает у людей такой агрессивности. И прежде чем лишать людей средств передвижения, прежде чем сажать их в тюрьмы, было бы неплохо все-таки изучить данный вопрос. Я только один раз, причем совершенно недавно услышал какой-то особой агрессии которая была якобы вызвана употреблением травы, причем до такой степени, что один арабский гражданин Франции с криками «Аллах Акбар» выбросил из окна свою соседку по подъезду, которая чисто случайно казалась еврейской гражданкой Франции. От полученных ранений женщина скончалась, а преступника несколько инстанций суда, включая Верховный суд, освободили от ответственности на основе того, что он якобы себя не контролировал после того, как покурил травки. В принципе его конечно не выпустили, а отправили на психиатрическое лечение, и я подозреваю, что он изначально был больным и сейчас таким остается. Иначе дело это выглядит абсолютно абсурдным и нереальным. И так получается, что теперь можно курнуть травы и спокойно идти мочить соседей. Поэтому я уверен, что здесь проблема не в траве, а в каких-то перекосах французской судебной политической системы. Поэтому мы это дело оставляем за скобками, да я про него слышал, но это единственный такой пример. А сколько людей стало преступниками под воздействием алкоголя, вы без меня знаете. Но никого на этом основании от уголовной ответственности не освобождают. В предыдущем ролике я говорил о сотнях тысячах осужденных за наркотики в России. При этом уточнил, что основываясь на памяти, цифры я не проверял. Но народ возмутился. Да у нас сейчас всего только 550 тысяч заключенных. Я тоже искренне рад, что количество заключенных в России постоянно снижается. Это замечательно. Но я считаю, что там еще есть много резервов, и мы с вами их сейчас поищем. Ссылки на некоторые данные будут в описании. Много из озвученной мной информации я усвоил во время дела Голунова, ну того журналиста, к которому подбросили наркотики. Кажется, это было совсем недавно, буквально вчера, а прошло, кажется, уже два года. И все эти два года я данную информацию переваривал и собирался сделать этот ролик. Но за эти два года тенденция заметно изменилась. И в России теперь по наркотическим статьям стали сажать заметно меньше. Примерно процентов на 25. Но все равно осуждают много, примерно по 70-80 тысяч человек в год. А раньше было в районе 100-110 тысяч в год. То есть за 20 лет по этим статьям были осуждены ну как минимум миллион человек. Учитывая, что кто-то не по одному разу сидел. Самые распространенные сроки до трех лет. То есть, сами понимаете, речь не идет о каких-то наркоборонах, а наоборот о самых мелких сошках и обычных потребителях, многим из которых тупо докладывают столько наркотика, чтобы можно было открыть уголовное дело. Вот графика по количеству изъятых наркотиков как по траве, так и по героину. И везде удивительно одинаковая статистика когда самый большой пик изъятого наркотика приходится именно на то количество, за которое наступает уголовная ответственность. Причем как мы видим по графику изъятой травы, то именно на грани этой уголовной ответственности кривая делает вдруг огромный скачок вверх, как будто все перевозчики и распространители такие идиоты и таскают ровно столько наркотика, чтобы их можно было легче посадить. Объяснять тут ничего не надо, умные люди и так все понимают. Возможно, после дела Голунова и поднятого тогда шума, Ситуация изменилась в лучшую сторону, но такого графика за последние пару лет я не нашел. обычно такая статистика всегда запаздывает. Теперь посмотрим на график изъятого героина, и здесь мы видим очень похожую картину. Количество изъятого наркотика резко возрастает именно там, где ужесточается уголовная ответственность. А если мы не будем считать всех торговцев наркотиками полными идиотами, то графики эти должны быть абсолютно противоположными. Чем ближе к возрастанию ответственности, тем меньше люди собой такие дозы носят. Ну, для примера, на дороге существует ограничение скорости в 110 км в час. За превышение на 30 км в час вы можете получить штраф в 300 долларов и кучу штрафных очков. И по логике вещей, чем ближе к 140 км в час, тем меньше людей будет разгоняться до такой скорости. Но если мы увидим график, где на скорости 141 км в час вдруг появляется огромный скачок в количестве нарушителей правил дорожного движения, то, согласитесь, один этот факт будет явным доказательством чьих-то манипуляций. Хочу заметить, что в 2 грамма героина может досыпать 1 грамм обычной муки, и все, может открывать уголовное дело, так как 3 грамма героиновой смеси с точки зрения законодательства – это то же самое, что 3 грамма чистого наркотика. То есть, сами понимаете, как легко влиять на такие количества при задержании подозреваемых. Что же со всем этим делать? Ну, я уже говорил, что всех проблем мы сегодня не решим. Я только озвучил свои размышления на данную тему. Первое предложение я уже сделал. В первую очередь нужно так или иначе исключить траву из Уголовного кодекса. Оставить ее в административной области или легализовать, или как-то по-другому регулировать. Это уже дело десятое. Это можно решить, опробовав различные варианты в различных республиках и изучив разнообразный международный опыт. Мое второе предложение. Нужно исключить уголовную ответственность за перевозку и хранение небольших доз любых наркотиков. Абсолютно любых. Если нашли в чемодане килограмм, тогда да, тут все понятно. Если сняли видео, как ты распространяешь наркотик, то тоже необходимо привлекать к ответственности, имея на руках твердые доказательства. Но если человек провез зажигалки 0,65 грамм какого-то вещества, то я не понимаю, в каком воспаленном мозгу каких законодателей такой человек заслужит 5 лет тюрьмы. Что такое 65 сотых грамма? Вот я тут пытаюсь взвесить хотя бы 1 грамм соли. А 65 сотых это еще меньше. Как за такое количество можно сажать на 5 лет? Я уверен, что там в тюрьмах большинство сидельцев именно такие. А в это время настоящие наркоторговцы перевозят отраву тоннами на грузовиках. Если вы думаете, что полиция сажает в первую очередь распространителей наркобаронов, то очень ошибаетесь. С такими мизерными количествами сажают прежде всего самих наркоманов, то есть по сути больных людей. Это тупо проще, чем ловить распространителей и что-то там доказывать. А пока полиция таким образом якобы борется с преступностью, обдолбанный и пьяный актер убивает на дороге невинного человека. Как заставить полицию честно работать на пользу обществу – это отдельный большой сложный вопрос. Но для начала нужно хотя бы лишить их возможности сажать людей за мизерные дозы, которыми люди к тому же даже не торговали. А что же, если смягчить наказание, тогда наркоманы моментально заполонят все улицы? Да никто ничего не заполонит. Вот пример, какой-то израильтянин привез в Европу 40 килограммов ката. Я не знаю, что это за трава, посмотрите сами в Википедии, но в Европе она запрещена. Контрабандист получил наказание два года. При этом я не думаю, что в Европе сильно больше наркоманов, чем в России. Как наиболее эффективно бороться с тяжелым наркотикой на государственном уровне? Это также отдельный сложный вопрос. Где-то уголовная ответственность крайне ужесточается. Где-то наоборот государство само бесплатно раздает наркоманам, либо сам наркотик, либо какой-то заменитель. Где-то государство полностью самоустраняется от решения проблемы, и возникают настоящие наркоманские гетто, как в Америке. У Ильи Варламова есть хороший ролик про одно такое гетто. Там получается, что наркотики очень дешевы, наркоманы легко собирают на них деньги и по сути занимаются собственным самоуничтожением. Посмотрев этот фильм, становится понятно, что нет ничего хорошего, когда государство пускает такие проблемы на самотек. А значит ими необходимо заниматься, их необходимо как-то контролировать, и идеальных решений в любом случае не будет. Но к ним надо стремиться.